Привет-привет! Сегодня у нас круговая тренировка на все тело для новичков. Тренировка подходит для тех, кто давно или никогда не тренировался, кто недавно родил, либо восстанавливается после травмы. Для тренировки тебе не нужно никакое оборудование, только какой-нибудь стол, либо стул, во что ты сможешь упереться. Я буду упираться вот в эту штуку. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Это обязательно Разминка очень важна и нужна для того, чтобы подготовить тело, подготовить мышцы, связки, суставы, кровеносную и сердечно-сосудистую систему к дальнейшей работе. Поэтому никогда не пренебрегай растяжкой. Ноги на ширине плеч, руки можно держать на поясе, можно держать у лица. У меня боксерская привычка, я держу у лица. И мы мягко переносим вес тела с одной ноги на другую. Начинаем медленно и потихонечку ускоряемся. Если тебе можно прыгать, ты можешь мягко перепрыгивать с одной ноги на другую. Но это должно быть мягко, то есть не должно быть вот таких вот прыжков еле заметный прыжочек. Если тебе прыгать нельзя, ты просто переносишь вес тела. И так, и так, окей. Смотри по себе и по своему уровню. И мы добавляем вращение рук по большому кругу вперед. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И назад. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Локти. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И обратно. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Закончили кисти. Хорошенечко разрабатываем кисти. Мы будем на них сегодня упираться. В разные стороны, по кругу, перед собой. Закончили наклоны в стороны. Один. тянемся максимально далеко. 2, 3, 4, 5. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наклонный вперед перед собой. Один, два, три. Колени не сгибаем. Четыре. Немножечко растягивается задняя поверхность бедра. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Вращение корпусом. Работаем. Один, два, наклоняемся максимально вниз, максимально назад. Три, четыре. Пять. И обратно. Один. Два, три, четыре, пять. Ноги вместе. Руки кладем на колени и вращаем коленями в сторону. Один, два. Точнее, вращаем по кругу. Три. Я не знаю, как можно вращать в сторону. Четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10 и в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Иголи на стоп. Упираем в большой палец и вращаем в одну сторону и в другую сторону. И то же самое на второй коленостоп. В одну сторону вращаем и в другую сторону. Закончили. И переходим непосредственно к тренировке. Обязательно подготовь воду, так как пить во время тренировки можно, нужно и важно. Первое упражнение – приседания. Ноги на ширине плеч, либо чуть-чуть шире. Носки слегка развернуты в сторону. Из этого положения мы опускаемся вниз до параллели бедер с полом и поднимаемся обратно. Важные моменты когда ты опустилась и поднимаешься, следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Они у тебя могут валиться. Следи за этим, чтобы колени были в сторону и не заваливались вовнутрь. Это первый момент. И второй очень важный момент не перепрогибай спину. То есть не надо делать вот так. И опускаться от топыри в попу назад с целью почувствовать лучшие ягодицы. Это дает очень большую нагрузку на поясницу. И сейчас ты это делаешь без веса, но потом, если ты прокачаешься, ты начнешь брать вес. И если ты будешь делать это с весом, ты просто можешь себе навредить. Поэтому вот такого прогиба в спине у тебя быть не должно. Бедра четко, под ребрами, таз в нейтральном положении, наклона тазобедренной кости нет. Четко под, под ребрами. Из этого положения мы опускаемся и поднимаемся обратно таких мы делаем 15 повторений в моем темпе погнали никуда не спешим концентрируемся на технике кто-то меня грызет за колено готово работаем Один, два три четыре, 5 6 семь Концентрируемся на технике. 8. Следим, чтобы колени не заваливались. 9. Никуда не спешим. 10. 11. 12. Важна не скорость, а правильность выполнения. 13. 14. 15. Закончили. И следующее упражнение – отжимания. Мы будем отжиматься от поверхности. То есть тебе нужен какой-нибудь стол, стул. Чем ниже поверхность, тем сложнее, чем выше, тем легче. В принципе, это можно делать от стены, но от стены не очень удобно, потому что ты будешь убираться лбом. Я не люблю отжиматься от стены. Мы упираемся в стол. То есть в идеале что-то тебе по пояс может чуть, -чуть ниже, где-то вот так. Мы упираемся, отходим. Чем дальше ты это отойдешь, тем сложнее. Чем ближе ты идешь, тем будет легче. Выбирай по себе. Ровное положение, то есть у нас попа не торчит, не провисает. Из этого положения руки довольно широко, локти уходят. Есть разные упражнения с локтями назад и с локтями в стороны, руки широко. Руки широко, локти в стороны, мы опускаем. Если ты можешь сделать 10, делай сколько можешь. 6, 7, 8, сколько можешь, столько сделай. Главное, сделай свой личный максимум и не переживай, если у тебя не получается 10. Это нормально. Ты новичок, и это нормально, что у тебя может не все получаться. Готово? Работаем. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь. Десять. Закончили. Следующее упражнение у нас выпады. Мы делаем шаг назад из этого положения опускаемся вниз. Когда мы опускаемся вниз, мы следим за тем, чтобы колено было четко над пяткой и не смещалось вперед. Когда у тебя колено вот так смещается вперед, у тебя нагрузка идет на переднюю поверхность бедра. Когда у тебя колено смещ... четко над пяткой, вес тела ты смещаешь назад, у тебя нагрузка уходит на заднюю поверхность бедра и на ягодицу. Что, собственно, нам и нужно. Поэтому следи за коленом, чтобы оно не уходило вперед. Таких мы делаем по 12 повторений на каждую ногу. Готово? Работаем. Шаг назад. Опускаемся. Один. Два. Мы не шагаем никуда. Мы просто опускаемся и поднимаемся. Три. Четыре. Руки ты можешь держать на поясе. Пять. Можешь держать перед собой. Шесть. Как тебе удобно. Семь. Если ты не можешь стабилизироваться, можешь придерживаться за стену, либо за стул. Девять. Но я рекомендую... Этого не делать. 10, 11, 12. Так как баланс и стабилизация развиваются точно так же, как сила, скорость, выносливость. А это очень важный показатель. Меняем ногу и продолжаем. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь. Следим за коленом. Девять. Никуда не спешим. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И следующее упражнение: альпинист. Если тебе, я покажу два варианта. А, полегче и посложнее Полегче, это как у нас были отжимания Мы упираемся в что-то В стол или в стул Здесь будет легче, чем отжимания Руки на ширине плеч, прямые руки Прямой корпус, бедра мы не оттопыриваем Вот этого красивого прогиба быть не должно Бедра в нейтральном положении И отсюда мы подтягиваем колено К противоположному локтю Раз, два Это легкий вариант Для тех, кому совсем тяжело Вариант посложнее. Я за то, чтобы вы делали именно его. Мы это делаем на полу. Мы встаем в упор лежа и подтягиваем колено к противоположному локтю. Десять раз. Два шага ногой это один раз. Готовы? То есть ну, ша... два шага двумя ногами это один раз. Короче, я, я вас запутала. Делаем. Погнали. Один. Два. Живот держим поджатым. Три. Не позволяем ему висеть. Четыре. Либо расслабиться. Пять. Пупок тянем к позвоночнику. 6, 7. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И последнее упражнение круга. Ягодичный мост. Мы ложимся на спину. Поясницу прижимаем к полу. Здесь не должно быть пространства. Руки либо лежат вдоль корпуса ладонями вниз, либо ты их поднимаешь вверх. Когда руки подняты вверх, это дополняет, добавляет нагрузки на мышцы кора. Пупок тянем к позвоночнику. Живот поджатый. Ноги на ширине плеч, колени мы не сводим. Держим на ширине плеч. Из этого положения мы поднимаем ягодицы вверх. Сначала уходят бедра, видите, спина еще лежит, и только потом спина. Поднимаем максимально вверх, сводим ягодицы в верхней точке и опускаемся обратно. Поясница ложится первой. Опустились. И точно так же работаем 12 раз. Готовы? Либо, если тебе тяжело, ладони вдоль корпуса на пол. Вот так. Готово? Работаем. Один. Два. Живот держим поджатым. Поясница ложится первой. Три. Это крутое упражнение не, не только для ягодиц. Четыре. Но и для кора. Пять. И для мышц тазового дна. Шесть. Что очень важно, если ты рожала. Семь. А если не рожала, тоже важно. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. Закончили. Отдыхаем, пьем воду и повторяем это все еще два раза. Если тебе очень тяжело, ты никогда не тренировалась, и вот ты начала первый раз, в принципе, тебе одного круга достаточно, если ты чувствуешь, что ты больше не можешь, ты можешь сделать один круг, два круга. Не обязательно делать всю тренировку, если ты пока не можешь. В этом нет ничего плохого. Тренируйся на свой личный максимум. Не равняйся на меня, не равняйся там, на других девочек. Только по себе. Делай ровно столько, сколько можешь. И у нас приседания готовы. Ну, конечно, в идеале я буду рада, если ты сделаешь всю тренировку. Но я прекрасно понимаю, что э, может быть такая подготовка, когда вы не можете сделать всю тренировку. Я после родов не могла сделать такую тренировку всю. Я делала 10 приседаний я сдыхала. При том, что я качалась всю беременность. Поэтому дело... Всех разные. Готово? У нас приседание. 15 раз. Погнали. Один. Следим за техникой. Попу не оттопыриваем. Два. Колени следим за тем, чтобы не заваливались вовнутрь. Четыре, пять. Шесть. Так что ты не переживай, если у тебя что-то не получается. 7. Если ты делаешь там только 2 отжимания. 8. Главное, что ты их делаешь. 9. В следующий раз ты сможешь сделать 3. 10. 11. Главное, что ты начала заниматься. 12. 13. 14. 15. 15. И у нас отжимания. Я делаю без отдыха, так как круговая тренировка предполагает выполнение упражнений без отдыха. Но если тебе нужен отдых, жми паузу, отдыхай 30 секунд и продолжай. Договорились? Если тебе реально нужно передохнуть, и ты там, тебе тяжело дышать. А у нас отжимания. Широкой постановкой рук 10 раз. Погнали. 1, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. И у нас выпады. Напоминаю про отдых. Опять же, если тебе нужен отдых, не надо равняться на меня и пытаться сделать без отдыха. Отдыхать тебе должно быть комфортно, тебе должно быть тяжело. Но ты не должна сдыхать, тебе не должно тошнить, у тебя не должна кружиться голова, ты не должна сдыхать. Если ты сдыхаешь, снижай темп. Но я надеюсь, что в этой тренировке никто не сдыхает, потому что она медленная и мягкая. А у нас выпады. Готово? Шаг назад. работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Помним про колено. Девять. Стараемся, чтобы оно не выходило вперед за пятку. Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, три, четыре, пять. 6 7. восемь 9, 10 11 12. закончили и у нас альпинист опускаемся на пол. либо если тебе совсем тяжело упирайся в стол или в стул, это будет чуть сложнее чем в стол, но легче чем в пол. Надеюсь, понятно прогрессия. Чем ты ниже, тем сложнее. Чем ты выше, тем легче. Упор лежа. Спина ровная. Попа не торчит. Не висит. Ровно. Работаем. Один. Не спешим. Не бежим. Два. Работаем в моем темпе. Три. Четыре. Пять. Живот держим поджатым. Шесть. Упок тянем к позвоночнику. Семь. 8, 9, 10, 11, 12. Это крутое упражнение для мышц пресса, для мышц скора. И оно намного более эффективнее, чем скручивание в плане плоского живота. У нас ягодичный мост. Ложимся на спину, поясницу прижали к полу. Ноги на ширине плеч, колени не сводим, живот поджатый, тянем пупок к позвоночнику не вверх под ребра, мы не втягиваем живот вот так, видите, как у меня ребра поднялись, я, сейчас он у меня расслаблен, я его поджимаю к, к спине вниз, не вверх вот туда диафрагмой, а вниз поперечной мышцей живота, То у тебя не сразу будет получаться, но если ты будешь концентрироваться на этом, рано или поздно у тебя получится, ты поймешь, как это делать, и дальше будет легко. Готово? Работаем. Один, сжали ягодицы, вернулись, поясни... поясница ложится первой. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, отдыхаем, пьем воду, воду пить можно и даже нужно после тренировки, есть после тренировки тоже можно и нужно, независимо от того, кудеешь ты или нет, есть тебе нужно, не надо слушать всякие мифы, которые говорят, что не надо есть 2 часа после тренировки, потому что дожигаются жиры. Нифига подобного. Ничего там не дожигается, ну точнее, дожигается независимо от того, поешь ты или нет. А у нас приседание. Третий круг. Готово? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили и у нас отжимание. Напоминаю, если нужен отдых, жми паузу, но не дольше 30 секунд. 30 секунд вполне достаточно, чтобы восстановить дыхание. Упор, лежа, руки широко, спина ровная, поясницу не прогибаем. Вот такого красивого прогиба быть не должно. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Прогиб в пояснице, это, конечно, очень красиво, но очень больно и очень вредно. Нужно соблюдать естественную осанку. То есть вот это вот... Вот вы знаете, сейчас фитоняши, они все для того, чтобы попа казалась больше, они фоткаются вот так. Они прогибаются, и попа кажется больше, талия кажется меньше. И эм, идет наруш... нарушенное восприятие тела. Мы начинаем воспринимать, что вот такая вот... Такой профиль, это типа ненормально. Это значит попа не накачанная и вообще, а вот такое это уже нормально. Хотя на самом деле нормально как раз вот такая осанка. И не должно быть вот этого вот наклона в тазобедренном суставе. При том, что я реально очень много фотографий вижу фитоняш, у которых реально вот, так, вот такой вот наклон. А, что там у нас? У нас выпады. Готово? Работаем. Шаг назад, опускаемся вниз. Один, следим за коленом. Два, 3. Ну, в выпадах у тебя даже не получится перепрыгнуть поясницы. 4. 5. Так что здесь полегче. 6. Хотя это довольно сложно технические упражнения. 7. 8. Если, напоминаю, если ты падаешь, 9. Можешь придерживаться. 10. 11. 12. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили у нас альпинист. Упор лежа. Работаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Закончили. И у нас последнее упражнение. Ягодичный мост. Ложимся на спину. Ноги на ширине плеч. Колени не сводим. Поясница прижата. Пупок тянем к позвоночнику. Руки вверх, либо ладонями вниз вдоль корпуса. Готово? Работаем. Один. Сжали ягодицы. Поясница ложится первой. Два. Видишь, у меня нету пространства никогда. Три. Это важно. Держим живот. Четыре. Если ты не будешь держать живот, у тебя это не получится сделать. Пять. Не отрывая поясницу от пола. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, закончили, пьем воду, сейчас мы еще потянемся, легкая растяжка, мы не тянемся в шпагат, мы просто расслабляем мышцы после тренировки, растяжкой тоже не надо пренебрегать, потому что это очень-очень важно расслабиться, расслабить мышцы после тренировки, чтобы они не забивались, руки в замок, Поднимаем над головой и отступаем одной ногой, прогибаемся. Дышим и меняем ногу. Ты молодец, что ты тренируешься, ты можешь собой гордиться. Не надо обесценивать себя, а то, знаете, есть люди, которые, ой, такая легкая тренировка, что это, я там не все смогла сделать, и вы начинаете себя а, обесценивать. хотя на самом деле то, что вы... Тренируйтесь, вы уже молодцы. Поэтому вы можете с собой гордиться. Ноги чуть шире, плеч, носки смотрят четко вперед. Мы через круглую спину наклоняемся вниз и висим. Если тебе понравилась тренировка, ставь лайк, пиши комментарий. Это для меня очень важно, мне очень приятно. Плюс это помогает развивать мой канал. Закончили. Поднимаемся тоже через круглую спину. Ноги еще шире носки смотрят четко вперед, пятки от пола не отрываем и мы смещаемся на одну сторону и на другую сторону, и еще раз на одну сторону, динамическая растяжка, чувствуем как тянется приводящая мышца, закончили, делаем большой выпад и опускаемся вниз, можно упереться руками в пол, опять же колено четко над пяткой, провисаем Подписывайся на мой канал. Тренировок. Если тебе было легко, тренировки посложнее на любой уровень. Закончили, опускаем колено на пол и поднимаем руки на бедро, толкаем бедра вперед и вниз. На моем канале ты можешь найти тренировки на любой уровень, так что если было легко, есть тренировочки посложнее. Закончили. И меняем ногу. Повторяем все то же самое на другую ногу. Выпад назад. Провисаем. Подписывайся на мой инстаграм. Там тоже я рассказываю много чего. Про тренировки. Про питание. Про то, как есть все. И худеть без отказа от сладкого. Без ограничений. Без срывов. И без вот этого всего. Опускаемся на колено. И руки на бедро. Толкаем бедра вперед. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.